Давайте посмотрим на то, как выглядит процесс технологии мгновенного брендинга. Есть определенная формула, да, то есть вот вы можете видеть, первая пирамидка, это ваше позиционирование, второе, где есть восклицательный знак, это ваше продвижение, и третья часть, это процесс продажи рекрутинга на выходе, который вам дает деньги, либо же вам дает партнеров. Для того, чтобы это все освоить, вот, предположим, вы находитесь в точке А, да? то есть в позиционировании есть три главных шага для освоения, которые необходимы для того, чтобы выстроить это позиционирование. В продвижении есть тоже три шага и в продаже рекрутинга я выделил всего лишь один шаг, хотя здесь можно делать разные. Виды продаж и рекрутинга через и вебинары, и через чат-боты, через автоворонки, через консультации Но самый эффективный сегодня момент для любого сетевика, это, конечно же, проведение консультации И давайте мы сейчас пошагово разберем, что необходимо для того, чтобы от точки А прийти в точку Б Точка А там, где у вас нет личного бренда, и точка Б там, где есть личный бренд и у вас нет проблем с обходящими заявками, в принципе, в бизнесе, да, то есть вы легко и, в принципе, быстро делаете результат, закрываете лидерские ранги и прекрасно себя чувствуете. На самом деле, зная вот этот вот процесс, вы понимаете, на чем нужно сконцентрировать внимание, возможно, вы будете знать, где у вас есть пробелы. И вот в коуч-группе мы заполняем все этих семь пробелов. И буквально за неделю, если быть честнее, за 5 недель, за месяц, да, то есть за 5 недель мы проходим все вот эти этапы. Первое, да, то есть первая проблема... Любого сетевика, большинство сетевиков, это то, что вы не знаете, кто ваш идеальный клиент и партнер И знаете, сегодня заездили уже вот этот вот момент, создавайте свой аватар, создавайте свою целевую аудиторию Нужно делать то да все, нужно прописать 100 вопросов, самому ответить на них для того, чтобы понять Но, к сожалению, большинство предпринимателей все маркетинга не делают это правильно и сегодня, на самом деле, благодаря тем технологиям, которые есть в социальных сетях, не требуется вот эти упражнения все проделать от слова «совсем», ну, от которых уже, вот... Первое упражнение, дай и ученик, и клиент, он уже замучился. На самом деле этого сегодня делать не нужно, но идеального партнера и клиента нужно крайне понимать и знать, кто нужен. Да, то есть и здесь есть множество факторов, от чего нужно отталкиваться, от вашей сетевой компании, от вашей бизнес-возможности, от ваших сильных сторон, от того, что вы можете дать человеку. Только после того, как вы определитесь со своим идеальным партнером и клиентом, Нужно а, понимать свое позиционирование. Что такое позиционирование? Позиционирование отталкивается от двух направлений, да, то есть от вашего продукта либо от вашего бизнеса. И ваше позиционирование, оно отделяет вас от рядовых тех дистрибьюторов, которых тысячи, десятки тысяч только вашей сетевой компании. А среди рынка, да, то есть среди конкурентов, так это миллионы, да, то есть миллионы разных дистрибьюторов Которые занимаются тем же, что и вы Вы тупо приглашаете к себе в бизнес, но никак себя не позиционируете И таким образом вы сливаетесь вот с этой серой массой, да, то есть серой массой всего-всего того, что есть на рынке То, что предлагается в лоб а Вот напишите, вот мне прям любопытно, я в последнее время часто а, на своих вебинарах Задавал вопрос, напишите свой порядковый номер, то есть свой регистрационный ID вашей сетевой компании. Я не знаю, знаете вы это, либо не знаете, но а, вот ваш регистрационный номер, да, то есть ID, да, то есть ваш вот реферальный вот этот хвостик, который выдается при регистрации, это показатель того, а, какой вы по счету вашей сетевой компании. Вот напишите, прям мне любопытно, ваш вот этот реферальный хвостик, при котором вы зарегистрированы. Вот если взять мой ID теперешней сетевой компании, это 904 705 человек. Представляете, да? То есть это говорит о том, что до меня в этой сетевой компании было зарегистрировано практически ну, больше 900 тысяч человек. Это только в моей сетевой компании. А в вашей сетевой компании это могут быть уже миллионы и несколько миллионов. Вот вы представляете вот этот потенциал? Поставьте много плюсов, если вы понимаете, о чем я говорю. То есть это говорит о том, что вы конкурируете. Когда у вас нет позиционирования, вы конкурируете на базе. Только своей сетевой компании. Да? То есть, ладно, возьмем мы только 10 процентов тех людей, кто активно строит этот бизнес, и только в моей сетевой компании до меня их было 90 тысяч. 90 тысяч. Да, то есть, так как я 900, и там, 900 тысяч, да, то есть, какой-то 90 тысяч мы берем всего лишь в нашей сетевой компании, в моей сетевой компании. То есть, это говорит о том, что я в социальной сети ВКонтакте, в других социальных сетях, я конкурирую с 90 тысяч своих же коллег в своей же сетевой компании. А таких же сетевиков и таких же сетевых компаний на рынке сотни. Да, то есть, и представляете, да, то есть мы конкурируем с миллионами людей ежедневно. Если вы не выбираете какую-то узкую нишу, которая вам нравится, в которой вы готовы развиваться, приведу пример. Например, да, то есть возьмем распространенную сетевую компанию Гербалайф. Я надеюсь, все ее знают, глубоко, очень сильно уважаю эту сетевую компанию. И просто как за пример ее взял, я никакого отношения не имею к этой сетевой компании. И там э, очень глубоко, да, то есть берется тема похудения, да, то есть консультанты по питанию. И... Большинство сетевиков, да, то есть дистрибьюторов этой сетевой компании и большинство подобных сетевых компаний, у которых есть коктейли для похудения, там бады и так далее, они себя позиционируют просто как дистрибьюторы компании Гербалайф либо там еще какой-то сетевой компании, у которых есть коктейли для похудения и в принципе приходите, мы вас похудеем. И, и самый главный фокус это на продукт. Но если вы хотите спозиционировать себя, вы должны стать экспертом в питании, да, то есть вы, во-первых вы сами должны тестировать свой продукт вы сами должны получать результат от своего продукта вы сами должны погружаться в тему диетологии нутрициологии и так далее брать от этого сертификаты дипломы постоянно обучаться и благодаря этому вы становитесь узким специалистом и ваше позиционирование растет вы становитесь авторитетом в нише питания вы не становитесь а сотым тысячным человеком, который тупо толкает питание, коктейли для похудения, либо БАДы Вы становитесь человеком, который действительно ценен теми питания и диетологии Ребят, вам понятна эта модель? Вот и, у кажд... и под каждого из вас можно создать свое позиционирование да? то есть И так далее и тому подобное Вот Мы эту тему тоже разбираем и после того, как, э, и после того, да, то есть как э, у вас готов, вы четко понимаете, кто ваш идеальный партнер, либо клиент, исходя из того, через что вы двигаетесь, э, какое у вас позиционирование, только тогда вы приступаете к упаковке себя как личности. Да, то есть вот эти фотосессии, э, дорогие, недорогие, дешевые и так далее, только потом, Исходя из вашего позиционирования, вы можете четко понять, как упаковать себя, как вести себя, как писать посты, как, в принципе, подавать себя, да, то есть как вы хотите, чтобы ваш, вас люди воспринимали. Хотите ли вы быть недоступными, хотите ли вы быть, а, отталкивать людей, хотите ли вы быть эксклюзивными, либо дружелюбными и так далее, и тому подобное. Вот за неделю, за неделю мы отрабатываем а, с коуч-группой вот именно вот эту позицию, да, то есть за неделю мы, в принципе, а, да узнаем, кто ваш идеальный партнер-клиент, потом мы выбираем ваше позиционирование, исходя из того, куда вы хотите двигаться и что вам больше, более нравится в вашей сетевой компании для вашего идеального партнера, клиента делать. Потом мы упакуемся, либо да, упакуемся, да, то есть, ну, чуть позже я это э, покажу. После того, как вы это сделали, да, то есть, после того мы создаем префрейминг, да, то есть, префрейминг, что такое префрейминг? Странные слова для многих. Префрейминг — это мы создаем э, мнение о нас, да, то есть, мы создаем мнение о нас еще до того, как они познакомятся с нашим продуктом, с нашим предложением, с нашим контентом и, и так далее, да, с нашим предложением. Да, то есть мы создаем образ, правильный образ для того, чтобы человек к нам правильно относился, а, с хорошим, с хорошей репутацией, для того, чтобы он с положительной стороны смотрел на нас. Привожу пример. Да, то есть, вот почему на сайтах. В отзывиках и так далее Часто вот вы в AliExpress идете Либо в Альберис, в Ozone, Не знаю, кто чем пользуется Скажите, пожалуйста Прежде чем купить в интернет-магазины Вы смотрите отзывы? Напишите семерочки Если вы на отзывы смотрите Насколько, насколько вы понимаете Доверять этому продавцу, либо нет я уверен на 100%, что большинство из вас, если не видят никакого отзыва, никаких отзывов, да, то есть это, кстати, один из видов префрейминга, но это, ну, это не, не весь префрейминг, но я вам просто показываю, что э, это как создается образ, образ продавца, либо образ э, человека, которому можно, либо нельзя доверять. И вот когда мы идем в интернет-магазин, если мы не видим отзывов о данном продавце, либо о данном продукте, у нас сразу же ну, сомнения зарождаются. В принципе, стоит тут это что-то покупать, либо нет. Либо же, если мы видим негативный отзыв, у нас сразу же все предубеждение такое. Все, я не хочу доверять этому продавцу, а вдруг он меня обманет тоже. Либо же, если мы видим, что большинство отзывов хороших, то мы доверяем, идем покупаем, если нам это нужно, и мы довольны получаем нашу посылочку, наш продукт И так далее. Вот префрейминг, это вот отзывы, это один из префреймингов. Если вы зайдете ко мне на личную страничку, на мой личный профиль, в закрепленный, в закрепе вы можете увидеть мою историю. И моя история, это тоже префрейминг, да, то есть это перед тем, как человек начнет читать мой контент, да, то есть читать мои посты, либо сейчас какие-то мои там, бесплатные мероприятия и так далее, человек посещает мой личный профиль, и в самом верху, в самом закрепе висит моя история, прочитав которую, человек сблизится со мной еще больше, он начнет мне доверять, и, в принципе, отношение ко мне потом совершенно другое. Это тоже один из префреймингов. Следующий префрейминг — это то, как мы, как мы акцентируем внимание как мы помогаем нашей аудитории, да, то есть вот реклама, когда мы таргетированную рекламу запускаем, да, то есть как мы выглядим, как, какой мы посыл отображаем в своем лид-магните, в своем там вебинаре и так далее, это тоже своего рода префрейминг. И вот так, таким вот префреймингом мы с вами тоже занимаемся, да, то есть это уже на второй неделе. Дальше идет индоктринация, да, то есть индоктринация. Индоктринация это создание связи вас а, с вашим идеальным потенциальным партнером либо клиентам это то когда человек чувствует с, вместе с нами тесную связь рождается хорошая репутация он нам начинает доверять мы ему даем полезность ценность и человек готов нас слушать готов эм, делать то что мы ему просим делать покупать у нас приходить к нам в команду если э, кому нравится тема автоворонок и пофиг, что она очень сильно тяжелая, на самом деле, если вы хотите создать тяжелую, ну, хорошую автоворонку, это на самом деле кропотливый, серьезный труд. Но в любом случае, сегодня 21 век, и все прям грезят автоворонками. Я вам сейчас на, на, именно на этом примере э, расскажу, как вы, выглядит э, префрейминг, индоктринация в автоворонке. Да? То есть вот префрейминг, да? то есть это ва ваша подписная страничка и трафик, да, то есть вот реклама, реклама и подписная страница, Который человек видит при первое, да, то есть вот он вертает новостную ленту в социальных сетях, и первое, что он видит, это вашу рекламу. Ваш правильный префрейминг заставляет создать. Предварительный образ, либо довериться вам, либо нет Либо вы его отталкиваете, либо вы, вы его притягиваете Человек по рекламе переходит и человек попадает на вашу подписную страничку Где вы еще рассказываете выгоды разные от того, что человек получит Вот зайдя вашу воронку, если вот на то пошла речь, да, то есть и человек, если он видит для себя выгоду, это создание правильного префрейминга, правильного образа, то есть вы создаете для него предварительно ожидание, что он получит, когда он зайдет к вам воронку. Это, это классика жанра, да? то есть, как делаются автоворонки. И вот человек подписывается, и он начинает получать серию видео, серию контента, да, то есть контент 1, контент 2, контент 3, и вот это идет индоктринация, да, то есть это когда вы даете полезность, даете ценность, которая действительно решает проблемы, задачи вашего кандидата, либо потенциального партнера, это индоктринация. Если попроще говорить, да, то есть попроще вы гоните трафик себе личный профиль Инстаграма, Фейсбук, ВКонтакте, да, то есть ваша упаковка, вот ваш, ваше описание вашего профиля, это идет префрейминг и упаковка одно, одновременно, да, то есть и ваш контент потом это индоктринация, ну, конечно, воронка выгодна тем, что вы загоняете человека в туннель и через туннельчик с шаг за шагом поглощает последовательно каждый контент подогреваясь если в личном профиль либо если мы работаем без воронок и мы не можем проследить потребление нашего продукта мы хаотично показываем наши контент наши посты наши видео всем кому попало и мы не понимаем а прогревается наш человек либо нет то есть мы начинаем верить в удачу в эзотерику как многие говорят вот поэтому это очень важно, да, то есть вот индоктринация это последовательная связь, последовательное выстраивание отношений, которое приводит человека к подогреву, да? То есть, который готов потом у нас что-то купить, либо прийти к нам в команду. Следующим этапом, когда у вас вы понимаете, кто ваш идеальный партнер, когда у вас выстроено позиционирование, когда вы упаковались, когда вы создали правильный префрейминг и создали процесс индоктринации, в этот момент мы можем запускать трафик. Потому что мы знаем, на кого нам запускать трафик. У нас готов весь механизм, который подогреет аудиторию. И в конечном итоге, когда мы запускаем трафик, человек проходит через процесс префрейминга, индоктринации и происходит процесс продаж и рекрутинга, как я и говорил, да, то есть а, процесс продажи и рекрутинга бывает разный. Это продающие письма, это чат-боты, это воронки, это вебинары, а, например, как это, да, то есть и личная консультация, и личная консультация для предпринимателей, все маркетинга, для любого эксперта в развитии в социальных сетях, это наилучший инструмент, который вы можете в принципе себе позволить для наилучшего результата. И вот только когда у вас есть вот эти семь шагов, вы обязательно дойдете а, в точку Б. Да, то есть а, тогда у вас будут партнеры, тогда у вас будут клиенты на постоянной основе. Когда вы видите топ-лидеров, лидеров, экспертов, которые активно развиваются в социальных сетях, у них этот путь весь выстроен.